Тебе не разберусь я, моя ты или не моя? Зачем ты Федю привлечаешь, с кровати спрыгнув на засидят, За не отвечаешь, нехорошо, нехорошо. Меня тут встретила халатка, которая распахнулась в нем взначале. Не я обвинила в плодиаке и в морду выплеснула чай. Куда нацелила эту лыжу, уж не к нему и страна я же вижу, Маруся, ты мне не верна. Пора бы нам оставить дочку, А я все думал тайком, о путешествии в опочку, о фортепьяне вечерком. Всем ожидали вышли с строго, Не станешь ты моей женой. Твои желания убоги, Тебе я больше не родной. Я за беседуй развею все твои мечты. Любима моей ты недостойна, Я стою став ста таких, как ты. не вряд ли мне столь уж тяжкие, Я решу как истинный поверь, Только не лопнули подтяжки, Пока танцуют герои. Бываю я, это точно, Порой буян, это факт, Но вдохновение непрочно, Его не сумешь в катапалок, Твой кошелёк я, при кармане, Стой ему, скажи, моржусь, ответ маня, а кто кварнет, мой волок. Не говори, мадам, какая Флара? Не знает никаких пар. Тебя зато хвостигнет гара, перевернув весь будуар. Ты мыслишь белочники плоско, Не погружаясь в глубину. Ах, обмануть меня непросто, Я сам любого обману, живи, летя свои узоры. Для тебя найдется гусь, а я утирую под и жоры, и в монастырь определюсь. Сам подберу тебе гуся, большого грозного, как танк, Не обтешай меня, Маруся, и неотвешенный мустам.